Всем привет, народ! С вами Артём, и вы на канале Хороший Гид. И сегодня будет обзор на колоночку от фирмы Dexp P350. Погнали! <музыка> вот такая вот замечательная колоночка в коробочке... Простейшей коробочке, можно сказать. What are you listening Go полная надпись нет, не Go, а тут точнее тут обычные две скажем так скотчика для того, чтобы проверить, скрывался или нет, я бы конечно вскрыл, проверил перед покупкой это надо было, стоило она, кому интересно, 1499 рублей колонка по характеристикам два динамика по 3 ватта, то есть она стерео Есть. Резина, ну она самопроизильная то есть какая-то никакая ударостойкость есть и защита от брызг частотный диапазон от 20 до 20 тысяч герц то есть все что слышат наши уши она может воспринять точнее воспроизвести это мощная хрень по подключениям у нее есть как скажите мне USB. Микро USB, то есть телефон от нее можно зарядить спокойно и также через это слушать музыку Также Jack-Jack или там AUX AUX 3.5, кто как называет это Это понятно И получается Ну и микро USB на ней ход вот это для зарядки, также есть флешка и Bluetooth соединение, давайте ее вскроем Так, вскрывалась она уже То есть вот Все, что можно только про нее узнать Зарядка у нее 2000 махов. Ну, это нормально, в принципе. Сколько там заявлено, то он пишет, сейчас скажу точно. А -а -а. Скажем так, не заявлено нисколько. Сколько она держит, хрен его знает. Но 2000 махов. Мне за вчера спокойно хватило отсмотреть два фильма, еще весь день на полной громкости слушать музыку. Ну... 8-10, вот примерно в этом диапазоне идет в cpe пакетике колоночка штука не то, что тяжелая, но но ну, я не знаю, ну, грамм 400, наверное она весит вот такая прорезиненная шикарная вещь сверху панель управления, то есть звук ой, это ну да, это звук меньше, это если удержать. если один раз нажать, то она переключает музыку также пауза и звук больше можно врубить микрофон я немного Перекрывает. Можно в микрофон и говорить через нее, также можно ответить на звонок и сбросить микрофон, сам находится тут. Есть зацепка для карабина, тут открывается у нас USB-шный ход, AUX, Flash, микро USB и кнопочка включения. Давайте комплектацию по-быстрому пробежимся и начнем уже про колоночку. Кабель Jack-Jack в комплекте не очень он длинный, я вам скажу так. Ну, скучновато. Не очень длинный, но вот то, что сам кабель толстый, это очень радует, следовательно, он не быстро разойдется и там есть какой, то да, никакой шум, не шум, поглощает, скажите мне. А -а Ладно. Провод ну не длинный, ну может метров сорок, ой, метров, сантиметров сорок. Дальше кабель зарядочки тоже не самый длинный. Пол метра или 70 сантиметров тут ожидать вообще никак не надо. Тоже так себе. Дальше в палдовском пакетике идет карабин. Карабин обычный, металлический, одна штука. Это все поролонка. Поролонкой забита. Дальше идет руководство пользователя емкость аккумулятора ох тут что то по циклам долго вычислять хрен бы с ним Ну, обычное руководство пользователя ничего такого прям особого кроме Фигня. хрен бы с ней выбрасываем и гарантийник за что ненавижу днс они заразы их никогда не заполняют придешь и они тебе предъявят то что Пренд там плавал, главное, чек иметь с собой. Так. Это все. Оно нам нахер не всралась. Дальше сама колоночка. Дизайн. Дизайн такой чистый, брутальный, мужской минимализм. Надпись Dexp, все прорезиненное. Причем, ну, скажем так, есть свой протектор на гусечку даже чем-то похоже. DEXP. Спереди вот тут динамика динамик. И динамик. Сзади мембранка для усиления басов, и давайте ее включим. Сейчас микрофон на нее направлю. Устройство готово к подключению. Вот этот звук мне прям очень нравится. Я не знаю, почему я запал на него. Устройство готово к подключению. Все, оно начинает мигать синим. Дальше можно спокойно слушать музыку. Давайте мы ее сначала проверим по Bluetooth. Сейчас мы. Вот включил на телефоне Bluetooth. Он сейчас автоматически. Вот. Отключение восстановлено. Все, он ее нашел. Э -э дальше что? Громкость. Медиа, как вы видите. А, отвечивает. Медиа максимальная. Дальше колонка. Смотрите, я держу кнопку. Пока не начнет пищать, это он будет увеличивать звук если она пищит, все, это звук уже максимально ней. также в обратную сторону. вот, пока не запищала, это он спокойно может увеличивать. так, давайте. а, -а, -а. все, запищала максимально. давайте проверим эту какашечку на басы. кстати хочу сказать то что штука мощная я ее еще не заряжал купил я ее кому интересно сейчас даже по чеку мы с вами сверим я вам скажу точно когда я ее купил это было то ли позавчера то ли еще за день до позавчера поза позавчера не говорить сейчас точная дата к 09, 07, 2018, 13, 27. Чек Идеально. Э, пока ходил, выбирал колонки, короче, попался один веселый мужичок с известном, который мне показал отличную песню, чтобы проверить Гребаные басы на колонке. Я так хренил. Смотрите. Блять, главное, что авторское право не дали. Нахер бы с ним. Все на максимуме. Медиа максимум. Оно сейчас уйдет на басы и вы поймете, что это за хрень. Да, я начинаю громче говорить, потому что она меня перекрикивает. Сейчас. Еще немного, ребят. Я микрофон поближе к карту сделаю, чтобы было меня слышно. Ну у баса, я думаю, вы услышали, это блин, <свеческая> это дичайшая штука. <сосед>, Сосед перестал сверлить, как услышал. Все, это теперь будет мое главное оружие. Э -э ну басы вы услышали, я не знаю, видишь, что еще. На высокие частоты, я думаю, ее проверять не надо. Это уже, скорее всего, тогда надо врубать специальную хреновину. Все, ребята, я скачал небольшой частотник. Play. Ну, дальше наши уши не слышат, как известно. Давайте сейчас до двадцаточки доведу. О, звук машины прям... стол начал вибрировать все 20 тысяч герц пошло О -о -о. это очень противный звук стоп говнюк слушайте она она куда лучше чем я думал Заявлено 20 до 20 тысяч, она от 9 уже начинает издавать какой-то звук. Вот послушайте. То есть от 9 Гц уже идет какой-то да никакой звук. И это здорово. Это прикольно. Ну, до 20. <зывас> <зывас> Прям звездные войны какие-то. Вещь веселая. Орет очень громко. То есть эти шесть вот дают о себе знать. Ну плюс у меня какой да никакой эхо дает в комнате, поэтому тоже это орёт. Но есть один момент со стерео. Я вчера, когда смотрел фильмы, я ее просто поставил сзади головы, комната отдает эхо, и выходит ощущение, как будто ты в кинотеатре. То есть вот этот вот объемный звук, он прям долбит. То есть чувствуется, откуда какой звук идет. Это плюс стерео. Прям вот долби диджитал завидует. На счет карабинчика, смотрите. Давайте мы его сейчас прицепим. Лично на мой счет, я думаю, эта штука не самая полезная. Ну, я зацеплял данный рюкзак, она носилась, чтобы как бы из портфеля звук глуши идет, поэтому, поэтому надо куда-нибудь во внешнее, а в руках носить неудобно. Но минус в чем, когда ты ее носишь на гребаном портфеле. Цеплял я ее за штуку, где лямки. Я иду, она бьет по бедрам. Она прорезиненная. Эта херня, а и мощная. И она прям хорошо так долбит тебе по бедрам, тебе очень больно. Э, эту штуку я также заряжал. Это было, было, было, было. А, было и прям, наверное, в день покупки. Заряжал я ее, зарядилась она где-то с нуля. Тогда она нуле села, потому что я ее слушал. Прям до упора слушал, слушал, слушал. Я ее ночью поставил. Ну. К утру она зарядилась, это точно. Плюс я там что-то ночью полазил в телефоне. Ну, до полного заряда она дошла у меня за. Чтоб не соврать, где-то час. То есть в 23.30 поставил в 0.030 все. Ну, примерно вот в этом промежутке она уже зарядилась. Заряжается быстро, хватает надолго, вещь мощнейшая. Конечно, не самое лучшее, это не GBL и не так далее, но при маленьком бюджете эта колонка хорошо долбит. Она просто для всего. Плюс защита от брызг это тоже неплохая такая вещь. Стаканчик, когда на нее пройдешь и ничего не будет. Это тоже важно, как-никак. Ну блин, крошнэстнуть, что ли, эту колонку? <laughs> Ладно, шучу. Так, насчет переключения по музыке, смотрите. Надо что-нибудь без авторских прав найти, а то еще нахер загребу. Телефон. Вот лежит. Подрубил что-то и без авторских прав. Все Пере... на максимуме. Во-первых, это говно очень сильно. Да, это можно. Пауза. Все, на паузу стоит, с паузы. Смело. Дальше. Переключил. Еще переключил. Слушайте, хорошая гитарка. Так, надо будет это сохранить. Так, видите, то есть, ну, все работает идеально. Работает она шикарнейшим образом. В принципе, думаю, на этом все сказать про эту колоночку. Нам больше нечего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, иначе уведомлений не приходит. Все это звонит сказать. Ну ладно. Если видео понравилось и было полезным, шлите его друзьям. Эээ, ну, ребятки, всем удачи.